Попробуем, получив вот эту винтовку из интернет-магазина, поменять вот эту боевую иглу в резервуаре, которая нам повысит мощность этой винтовки с 7,5 до 30 Джоулей. Вот эти предметы были в ЗИПе вместе с винтовкой. Как это делать, я знаю только чисто теоретически. Поэтому будем учиться вместе с вами. Сначала а, мы откручиваем резервуар. А, напоминаю, давление здесь около 190 атмосфер. Но в данном случае это нам пока не мешает. Резик выкручивается вот так вот простым усилием руки. До окончания резьбы, а потом просто вот так выдергивается. Вот у нас резервуар. Вот это игла, которую нам нужно заменить. Здесь стоит толстая, дозирующая малое количество воздуха. Вот через эти отверстия, которые приводят в движение пулю. Ставим тонкую. Сейчас вытащу, мы увидим разницу. Для того, чтобы стравить давление из резервуара, прилагается вот такое приспособление. Мы его накручиваем. Вот так вот накручиваем. И используя шестигранник и вот этот вот винт, сейчас будем надавливать на боевую иглу. И которая потихоньку будет открываться и выпускать, стравливать воздух вот через это отверстие. За падением давления мы будем следить по встроенному манометру. Вот так по часовой стрелке потихонечку... Давление у нас упало до нуля. Все. Можно вывинчивать клапан. Так, выкрутим мы его на место. Снимаем. Так, Для того, чтобы клапан выкрутить, вот здесь имеются у нас срезы, то есть он вот это место не круглое, а имеет два среза. под вот ключ на 13. Ключ я, к сожалению, не приготовил. Сейчас я схожу его возьму и мы продолжим. Так, продолжаем разбирать резик четыре 4410 с целью замены боевой иглы для этого нам понадобится ключ на 13 скажу сразу я уже сдернул, попробовал без камеры провернуть клапан довольно тяжелое занятие главное условие, чтобы вот корпус резервуара не проворачивался, для этого нужно его либо хорошенько протереть чтобы рука была такая сухая и он не проворачивался, либо взять резиновую перчатку, кто-то использует перчатку, чтобы зажать корпус, поворачиваем против часовой стрелки, так вот мы сдергиваем и откручиваем. У нас резервуар. Мы его осматриваем. Внутри он чистенький. Смотрим на наличие всякой беки, На пробке вот есть кусочки пластмассы, которые можно удалить ненужные Так, теперь нам нужно извлечь иглу. Вот игла, она подпружиненная, находится внутри этого клапана. Для этого нам нужно вытащить вот эту пробку. Берем нож и осторожненько тянем, пытаемся пробочку извлечь. Продолжим разбирать клапан. Я столкнулся при разборке с проблемой, как вытащить вот эту вот этот пластиковый упор, пружины, иглы. В интернете были советы подцепить канцелярским ножом края и вытащить. Просто ножом попробовать вытащить и так далее. Пытался я вот этими инструментами двумя ножами, отверткой и таким вот канцелярским ножом. В итоге получилось вытащить у меня вот таким ножом. Пришлось подрезать чуть-чуть край, чтобы он зашел вот под эту фаску и смог сдвинуть эту пластиковую заглушку. После этого она уже пошла полегче. Делается это вот так. С одной стороны двигаем с другой и по очереди вот так по кругу мы ее оттуда выдергиваем Оп. вот она выскочила выскочила у нас пружинка ничего страшного вот, пружина иглы сама заглушка конечно мы ее покоцали пока пытались вытащить я и плоскогубцами пытался вот. Но главное, вот эта привалочная плоскость, она не пострадала, та, которая а, входит внутрь клапана. Вот у нас игла. Иглу мы просто так вот выталкиваем. Вот. Сравниваем. Две иглы. Вот это, Вот это у нас игла. Ослабленная на 7,5 джоулей, для того, чтобы э, проходила сертификацию в России, как спортивное оружие, это винтовка. Это игла оригинальная, с которой э, Хацан продается в Европе и предназначена для охоты. Мощность 30 джоулей, э, с этой, э, этой игло имеет винтовка. Собираем в обратной последовательности. Ставим иглу, вот она у нас так вышла, ставим пружину. Рекомендуют пружину растянуть в некоторых случаях для того чтобы усилить воздействие на клапан, но мы пока этого делать не будем, также не будем подкладывать Шайбочки. Кстати, там по идее должен быть упор клапана у нас. Вернее, упор пружины. Упор пружины. Попробую рассмотреть. Да, он там стоит. Такое белое колечко. Сейчас я покажу в зипе. У нас есть такое колечко. Вот такое колечко, оно имеет резиночку по краю, вот так вот по периметру. Вот, и стоит оно вот здесь вот, внутри этого клапана, в него, вот в это колечко упирается пружина. Вот, Посмотрели, ставим иглу. Кто-то ставит более жесткие пружины, не растягивают просто так называемые злые от задних тормозных колодок вас и прочие ухищрения. Мы пока этого делать не будем. Ставим на место пробку. Убираем ненужный пластик, который у нас немножко тут появился. Фу. Вот. Теперь здесь стоит в клапане а, пружина родная, предназначенная для охоты, чего мы, собственно, и добивались. Заворачиваем клапан на место резервуар. дотяжки используем ключ на 13 ну, в принципе дальше и не идет важное замечание сейчас здесь нет давления если мы поставим его в таком виде винтовку то мы накачать его не сможем поэтому перед установкой на место нам нужно этот резервуар заполнить до рабочего давления или хотя бы до 100-120 атмосфер, чтобы потом докачать уже на месте. Вот. Такое замечание. На этом все.